Приветствую всех из Финлендии! Сегодня речь пойдет о паркете, о укладке паркета А в частности, как обойти трубы отопления Зачастую все производители показывают просто нужно вырезать конусом и потом вклеить Это самый простой вариант Да, я согласен, я какое-то время пользовался, пока я не допер до вот этого способа То есть моя идея заключается в том, что там нужно немножко позаниматься математикой, ряды положить Разделить как и что. И цель такая, чтобы прийти к этим трубам именно торцевым стыком. Чтобы торцевой стык пришел ровно посередине двух труб. Ну, там не обязательно, ровно-ровно. Но где-то рядом. Он может даже зачастую, я делаю так, что он э, заходит за трубу. То есть я выпиливаю овальчики в одной паркетной доске. А второй крышечкой я закрываю. То есть нет вот этого выпила некрасивого. Когда особенно... Трубы находятся чуть-чуть подальше от стенки И там побольше кусочек плинтусом не перекрывает нормально Поэтому некрасиво Вот а заглушку тоже не поставить В общем, вот так я пришел, так мне нравится И так я делаю Единственное, нужно посчитать, чтобы прийти этим стыком в это место И, соответственно, как производитель паркета говорит вам Какой перехлёст должен быть от стыка к стыку на основном на основной массе так и делайте то есть нужно вот посчитать два момента по отношению к трубам в одну сторону и по отношению к торцевым стыкам все и потом выпиливаете и у вас получается красиво а на этом хочу попрощаться со всеми пожелать всем удачи и до новых встреч обязательно напишите в комментариях что вы думаете по этому способу укладки паркета все всем пока